Дыши, успею. Не задавай вопросов. Стойте! Хватит, Стой. прошу! Нет, пожалуйста! Что вам нужно? К собаке. давно мечтаешь о крупной покупке так сделай ее выиграв с 1xbet ставь на любое спортивное событие выигрывай в покер казино ставь на киберспорт или играй в слоты и ты сможешь позволить купить себе что угодно найди сайт 1xbet и получи супер бонус 25 тысяч рублей эй стойте вернитесь могу я нет нет. Пожалуйста. Куда мне ходить в туалет? Что? Ладно. Ладно, девочка. Ладно. Эй, вернитесь, пожалуйста, вернитесь. Помощь! Нет, нет! Эй. Послушная, непослушные собаки не завтракают. Какой беспорядок, название Конура 1. день третий, объект 5407. четыре Активность не слушается и выбрасывает еду. Решение увеличит дозу успокоительного на 10%. Очистить конуру и объект. Название Конура 1. День пятый. Сделай ставку. Ищите в интернете или загрузите приложение. 1XBet. Букмейкерская компания. Объект 5407. Активность не слушается. Решение предоставить объекту ошейник. Хорошо, просто гуляй. Веди себя хорошо, просто гуляй. Нет, плохая собака. Нет, плохая собака. Нет. Плохая собака. Название. Конура 1. День 7. Объект 5407. Активность. Попытка побега. Решение. Знакомство с объектом 539. Ай. Твою мать! Эй! Привет! Я слышу тебя. По ночам ты храпишь? Ты не храплю. Храпишь, но все в порядке. Я слушаю тебя последние несколько дней, впервые не чувствую себя одиноким с тех пор, как все это началось. Последние несколько дней? Уже так долго? Есть и другие такие камеры. Я знаю о двух. Видел, когда меня сюда везли, они думали, что я был без сознания, но это не так. Они добавляют наркотики в еду. Я уже давно не ем это дерьмо. Ты считаешь меня безумцем, но это их вина. Ты знаешь, где мы? Очень похоже на какую-то бойню. Как думаешь, что им нужно? Я не хочу оставаться здесь так долго. Я с тобой согласна. Как тебя зовут, безумец? Адам. Адам. Я Лиза. Без обид, но я не уверена на сто процентов, что ты не плод моего сверхактивного и, возможно, химически измененного воображения. Так что мне нужны доказательства твоего существования. Я хочу тебя увидеть. Я в конце прохода. Видишь? Я настоящий? Не представляешь, как мне приятно видеть твое лицо. Хотя, представляешь. Не ешь это? Это делает тебя сговорчивой. Вызывает галлюцинации. Прошу. Ты должна быть в трезвом уме. Не хочу проходить через это один. Во-первых, я в абсолютно трезвом уме. Во-вторых, тебе следует поесть. Так ты лишь ослабишь себя. И в-третьих, похоже, мы застряли тут вместе что мы не одни. Ты права. Мы не одни. Как долго он тут стоит? Не знаю. Но я вижу его не в первый раз. Их трое, может, четверо. Четверо. Они просто стоят и смотрят. К черту их! Я не буду устраивать им шоу! Как ты можешь быть такой спокойной? Слушай, эти ублюдки похитили нас, заставили жить в этих дурацких бетонных коробках и обращаются с нами как с чертовыми собаками. Мне абсолютно плевать на то, что они думают. Ешьте! Ешьте! У меня плохое предчувствие, ты должен поесть. Я ж тебя сейчас же. Не буду. Плохая собака. Нет. Нет, нет, нет, нет. Оставь его! Заткнись, сука. Ты был очень плохой собакой. Нет, пожалуйста, прошу, пожалуйста. Не смей играть со мной, мальчик. День девятый. активность оба объекта борется за доминирование самец отказывается есть решение изолировать самку пока он не успокоится адам. Помогите! На помощь! Много ругаешься. Дерьмо! Нас переместили. Ты в порядке? Я в порядке. Мне жаль, что тебя ударили электрошокером. Не стоило этого делать. Не нужно мне помогать. Но спасибо. Куда тебя забрали? Знаю. Так, а комната меньше, чем эта. Вроде одиночной камеры. Мне приснился страшный сон. Я видела бывшего парня. Мы расстались три года назад. Как долго меня не было? Не знаю. Больше похоже на час или на день. Не могу вспомнить, когда ел в последний раз. Я начинаю терять рассудок, а когда тебя нет, я просто... Адам, все будет хорошо. Обещаю. Расскажи мне о своей семье. Я младший из трех братьев. У нас разница в 8 лет. Мой старший брат ужасен. Я помню, как однажды пробрался в его комнату... Он только купил себе новую приставку на деньги, что заработал за лето. Я знал, что он не вернется домой до вечера. Так что я пробрался, потерял счет времени и внезапно услышал его сердитый голос. Он рано вернулся с тренировки и так сильно избил меня по коленям, что я не мог ходить. Мне пришлось ухватиться за ковер и ползти. Но оно того стоило. Братья ужасны. Что? Моя мама много работала. И мой старший брат присматривал за мной в детстве. Получив права, он говорил маме, что присматривает за мной. Но на самом деле запирал меня в подвале, чтобы я ничего не натворила, пока его нет. А однажды мамы не было все выходные. Брат ушел гулять в пятницу и не вернулся до вечера воскресенья. Она нашла меня на следующее утро. Мой брат убедил ее, что я сама заперлась в подвале на ночь. Она продолжала просить его присматривать за мной. В следующие пару лет. И каждый раз меня запирали в том подвале.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 Ты все еще хочешь это есть? Ты же не знаешь, что они туда засунули. Ты почти пошутил. Я серьезно. Да. И я тоже. Ешь. Не так уж и плохо. Верно? Ага. Ладно. Может, мы уже давно сошли с ума, но... Это не так плохо, как кажется. Ага. храпишь странно что я не сказал как себя чувствуешь вообще-то неплохо я тоже я впервые так хорошо поспала плевать что они травят нашу еду я хочу еще ух ты я правда это сказал Подожди, что я говорила, еде? Что-то про галлюцинации? Посмотри мне в глаза. Зрачки расширены. Твои зрачки в порядке. Так, не будем игнорировать проблему, они снова во сне переместили нас. Они не слышат наш шепот. Пришло время планировать побег. Отлично. Есть идея. И не надо вываливать все у меня есть идея но нужно проработать несколько деталей отлично храни свои секреты просто расслабься пусть придет сам рим построили не за день а ты есть идея. первым делом надо снять ошейники иначе они смогут управлять нами иди сюда покажи Теплых. Да, ты тоже. Слушай, я бы никому этого не пожелал. Но я рад, что ты здесь. Я тоже. Обещай мне, если мы выберемся. Когда выберемся? Когда. Мы выберемся. Мы найдем ублюдка, что сделал это с нами. с прикосновением. Эй, тебе не нужно прятаться к черту этого парня. Ложись спать. Я не хочу, чтобы нас разделили. Не игнорируйте меня. Адам. Лиза, эй, ты в порядке? Выключите! Выключите, ну же, прошу! День 14, активность. Самец признает самку Альфой. Решение продолжит взаимодействие. Нужно убираться. Мы не сможем выбраться. Вон они смотрят на нас. Доверься мне. Это был мой план. Ладно. Черт. Мэйдэй. Да и пицца с ананасом! Что там произошло? Хочешь усложнить ситуацию? Я думала, у тебя все под контролем. Так и есть. Было. Но это случилось так быстро. Я говорила, что это плохая идея. Адам неизвестная переменная. Он непредсказуем и опасен. Мы не думали об этом, когда разрабатывали эксперимент. Да, давайте обсудим. С каких пор этот поведенческий эксперимент включает электрошокеры и психотропы? Ладно, ладно, деактивируем заборы. Но лекарство останется. Кто говорит о психотропных препаратах, мы даем мягкое успокоительное, чтобы они были послушными. Послушными? А как объяснить одиночку? Слушай, я не скажу, что у тебя не было галлюцинаций, Но, скорее всего, ты просто истощена и обезвожена. Ешь. Не нужно продолжать, если не хочешь подвергать себе опасности. Есть куча других испытуемых. Номер три радует успехами. Мы объединим две Альфы. Из конкурирующих братств на территории. И как только мы приведем женщину, возникнут инстинкты. Если честно, будет лучше, если мы вытащим вас двоих прежде, чем кто-нибудь пострадает. И как именно ты объяснишь все это Адаму? Другим, по крайней мере, платят за это. Я уже говорила, у меня есть план. Что ты скажешь? Ой, извини, что держала тебя на цепе. Спасибо, ж не сдал копам. Или хочешь вызвать у него сильное сексуальное возбуждение, чтобы он сразу забыл все, что здесь произошло. Хватит. Что это очень смешно? Забавно. Можешь смеяться, но если Фишер узнает обо всем этом, он надерет нам задницы. Но мы должны были сказать, если произойдет что-то необычное. Где Фишер сейчас? спит дома сейчас три часа ночи какого хрена вы нас кормите в три часа ночи тихо эй как дела Электричество вырубилось, поэтому камеры не работают. Сеть в этом здании ужасная. Если я смогу переподключить роутер... Нет, не нужно приезжать. Камеры заработают в течение пяти минут. Десять минут максимум. Ладно? Она повесила трубку. Чёрт! Спасибо. За что? За выключение камер, когда твой парень проделал трюк. Тебе повезло, что трансляция тормозит. Могу расцеловать тебя, Джордж. Дразнилка. Надо вернуться. Я уже не могу отступить. Ладно, я купил тебе 10 минут. Сделай, что нужно, и возвращайся в свою клетку. Видела, как я отмазал тебя от Фишера? Ты заткнись. Я мачо. Я не ожидала, что меня похитят прямо на улице. Мы хотели дать тебе такой же опыт, как и другим. Я делаю свой вклад. Подыгрываю перед камерами. Кстати, ты была очень убедительна. Особенно с Адамом. Эрика, дай телефон на пару минут. Нет, никаких технологий. Ты же знаешь правила? Это я их установила. Лишение социальных сетей – это важная составляющая эксперимента. Да уж. Кроме того, я не хочу, чтобы ты его испачкала. Ну и ладно. А можно я закрою дверь? Перестань. Ты же знаешь, мы должны следить, чтобы ты не взяла с собой контрабанду. Да, Фишер узнает. Ребят, какого черта я могу единица ты же всегда говоришь что я и сам как девушка господи джордж я не могу встать да ладно тебе ты светила на камеру все что можно кроме того технически это мужской туалет камерах все в порядке. Вы двое, единственная проблема. Адам еще не готов, но я уже близка. Мне нужно еще несколько дней. Разве он стоит всех этих хлопот? Ты могла выбрать другого парня. Слушай, в том-то дело, Джордж, я выбрала его. Тебе повезло, что это случилось ночью, пока мы с Эрикой здесь. Ты не представляешь, сколько пиццы или травки мы должны дать стажерам, чтобы они молчали. Эй, хватит об этом! Это случайность, ясно? А Черт! не могла же я просто я понимаю ты увлеклась и скорее всего устала не зная, что было бы со мной проведи я там две недели я там уже две недели факт черт забудь что я это сказала джор сделал это сам называть себя хозяином скота чертовски жутко я это ненавижу, оно мне снится. Что ж, значит, это дает желаемый эффект. Хоть что-то идет по плану. Чрт, я так близка ко второй фазе с Адамом. Просто расслабься, пусть все произойдет естественно. Насколько это возможно? И постарайся в процессе не саботировать эксперимент. Я должна вернуть тебя туда. Эй! Что в еде, которую вы нам даете? Это не просто успокоительное. Это магазинная говядина за 99 центов. Еда лучше, чем у собак. И это все. Ничего психотропного. Уверена? Лиза, дорогая, ты мой самый близкий человек. Зачем мне тебе врать? То, что ты мой свет в темноте, ты мне нужна. Понимаешь? Я не смогу пережить это без тебя. Будь сильной. Начинаем трансляцию. Это должно отвлечь Фишер на несколько часов. Не возражаешь, если я прилягу? У меня сильно болит голова. Да, я тебя прикрою. Не думаю, что будут проблемы. Что будем делать со стажерами? Обменяем еду на молчание. Только немного, ладно? Мне нужен этот пакет. черта. Лиза? У меня были ключи. Мы хотели сбежать. Что случилось? У тебя, наверное, были галлюцинации. Может, насчет еды ты был прав? Это было так реально. Ну, ты мой герой. Единственный, кто хотел спасти меня. Может быть. До этого ты не нуждалась в спасении. Тут ты не прав. Здорово видеть твою улыбку. Я рада, что ты проснулся, да? От боя. слишком много и никому не рассказывайте о том, что произошло. Еще раз пройдемся по правилам: Веди себя хорошо, просто гуляй. Хорошо. Просто гуляй. Зачем нас выпустили вместе? Нас сближают. Доверие через многократное воздействие. Извини. Я изучал поведение животных. Просто гуляй. Но на этом не заработать, так что... Есть научное название, или ты просто выдумываешь на ходу? Название точно есть. Не знал, что ты такой умный. Ну, ты многое обо мне еще не знаешь. Готов поспорить я многое. Не знаю о тебе. Верно. Я думал, этот забор под напряжением. Ты решил не трогать. Пробыв здесь, я начал надеяться, что это так. Просто гуляй. Представь мое разочарование. Нет, не нужно так говорить. Ты не похож на самоубийцу. Я хотел забрать свою жизнь сам. Ну, не знаю. Я бы хотела забрать с собой этих ублюдков. Перед смертью. Видишь вон ту шину? Один раз я перепрыгнул через забор, прежде чем они поняли. Сказал себе, если смогу добраться до этой шины, то попаду домой. Веди себя хорошо. Как далеко ты ушел? Не знаю. Я увидел эту шину, прежде чем отключиться. Я бы не смогла перелезть через забор. Потому что ты предсказуема. Правда? Нельзя сдаваться, именно этого они и ждут. Например, сейчас. Веди себя хорошо. Они не думают, что мы сбежим. Может быть. Но мы в ошейниках. Так в чем смысл? Смысл? Показать им, что мы не сдаемся. Веди себя хорошо. Просто гуляй. Тогда я доведу тебя до шины. На три. Два. Один. Вперед! соблюдать правила ладно будем говорить по-другому зачем вы это делаете зачем вам это нужно прошу помогите помогите кричи сколько душе угодно эти камеры созданы для лая таких собак как ты нет нет нет Что вам нужно от меня? Мне ничего от тебя не нужно. Нет! Нет, помогите! Нет! делать. Маленькая мисс, я устанавливаю правила. Зачем нужно было все усложнять, а? Доступа к камерам восточного крыла. Привет. С чем ты там занимался? Я пришла сменить тебя полчаса назад и не видела тебя ни одном из мониторов. Сама знаешь, пришлось угомонить парочку смытьянов. Опять Лиза? Они хотели сбежать, когда я выпустил их. Зачем им пытаться сбежать? Какого черта лист творит! И мне пришлось дать успокоительное. Ненавижу, когда ты это делаешь, Джордж. Эй, кто-то должен держать все под контролем. И почему я не могу получить доступ к камерам из восточного крыла? Должно быть, они отключились. Я все исправлю, когда вернусь с обеда. Хочешь, чтобы я принес тебе что-нибудь? Эм... Um... Нет. Марк и Саша не пришли на свои смены, но я бы не волновался. Это в порядке вещей. Что насчет Фишер? Мы встречались днем. Все хорошо. Что ты задумал, Джордж? Не стоит тебе баловаться. Эй, ребята, простите, что тревожу вас, но происходит что-то странное, и я боюсь гулять здесь одна. Ага. Хорошо. Мне все равно нужен отдых. Ушел второго. Мне нужна помощь. Понадобилось четыре удара током. Чем вы его накачиваете? Не знаю. Но знает кое-кто другой. Я понимаю. Спасибо. Спасибо. Трансляция? Ага. Ты работала, пока я обедал. Не совсем. И правда, не было никаких проблем. Я попросила Джоэла и Престона вернуть их обратно. Я подумала, раз ты их успокоил, пусть выспятся в знакомой обстановке. Я права? Что я говорила о восточном крыле? Ты велел мне не беспокоиться, Джордж. Но я все равно волнуюсь. Эрика, я... Фишер уже едет сюда. Что? Зачем она мне звонила? Стоп. Ты позвонила Фишер? Чем ты их накачал, Джордж? Это явно не успокоительное. Мне кажется, мы забыли, в чем изначально была суть эксперимента. Может, она поможет нам вернуться на путь истинный? Она здесь. Черт, черт, черт. Нет, нет, нет. У вас пять минут убедить меня не сворачивать этот проект. Пожалуйста, мы уже на полпути. Если свернете проект сейчас, мы ничего не узнаем. Подумайте, сколько денег уже потрачено. Почему они спят? Это не противоречит утвержденному режиму? Пришлось их усыпить, они пытались сбежать. Это поведенческий эксперимент. У вас нет медицинского образования. Лекарства могу давать только я. На этот раз вы перешли черту. Вытащи Лизу. Я скажу ей, что все закончилось. А как же эксперимент? Забудь о нем. И о колледже тоже. Скажи спасибо, что никто не пострадал, иначе бы ты отправился в тюрьму. Уж нет. В тюрьму я не сяду. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Оставь нас. Я же говорила, плохая идея быть подопытной в собственном эксперименте. А это хорошая штука. Немного адреналина и наша спящая красавица заговорит. Она нас заперла. Она сказала, мы отправимся в тюрьму. Если твои успокоительные действительно безвредные, волноваться тебе нечем. <свеч> Профессор Фишер? Я вытащила тебя, потому что мне нужны ответы. Кто отдал распоряжение использовать успокоительные? Я не знаю. У меня есть бланки отказа от претензий от всех участников, кроме одного, которого ты называешь Адамом. Почему? Ты уверена, что его документы где-то в стопке с остальными? Это не так. Я проверяла. Может быть... Вам стоит посмотреть еще. Не раз. смей указывать мне, как делать мою работу. Я могла бы помочь. Я сворачиваю эксперимент. Ты хоть понимаешь, какую ответственность на себя берет университет, проводя подобный эксперимент? Что, если он пострадает? Что, если он погибнет? На университет подадут иск? Виновата будешь ты, но пострадает моя задница. Профессор Фишер. Может, обсудим это потом? Почему? Что ты скрываешь? Меня. Боюсь, меня сейчас тошнит. Где этот документ? Я тебя знаю. Я знаю, что ты бы не упустила эту деталь. Если только... Раз, два. Ставки на спорт найдут тебя. Три, четыре. Большие выигрыши в твоей квартире. Пять, шесть. Быстрые выплаты уже здесь. Ставки на спорт! Один эксперт. Букмекерская компания. Он не знает. Прошу, скажи, что он участвует добровольно. Благодаря мне тебя взяли в университет. У тебя нет школьного аттестата. Ты не оставила никаких контактов на случай ЧП. Упоминание Лизи Грин появилось в открытом доступе только три года назад. А теперь ты решила взять заложников? Я сообщу, об этом была. Ты пожалеешь, что вколола мне адреналин. Посмотрим, понравится тебе или нет. В этом опасность адреналина. В небольших дозах он бодрит, но если переборщить, плохо будет. Прошу. Тебе не обязательно делать это. Боже, посмотри на себя! Где же твоя хваленая стойкость и холодность? Пожалуйста, помоги мне! Помоги мне! Пожалуйста! Мы три недели накачивали их. Зачем ты позвонила Фишер сейчас? Нет, я водила успокоительные. А ты незаконно накачивала их наркотиками. Черт Фишер, это все ты виновата. Ты хоть слышишь себя, Джордж? С Фишер покончено? Черт. Я готова вернуться. Слышала, что она сказала. Давай вернем ее обратно. Где Фишер? Фишер разозлилась, но она ушла, ничего не сказав? Ну да. Она кричала, что нам предстоит куча бумажной работы, но я ее успокоила. Ты ее успокоила? Мне пришлось пообещать ей своего первенца, и она согласилась. Мы выиграли еще пару дней. Ждите здесь, я на всякий случай переоденусь. как тебе удалось загипнотизировать фишер но тебе повезло но очень скоро все равно пойдет все прахом да не переживай ты фишер слушай адам вернулся за мной вторая фаза пройдена сегодня начнется финальный акт мне нужно знать что ты задумала ты говоришь что у тебя есть план но я не вижу выхода все закончится так же, как началось. Отвезите нас куда-нибудь ночью с мешками на голове. Он никого не знает. Он не знает, где мы. Это идеально. Сегодня мне нужно его подготовить, а потом мы исчезнем. Исчезните? Ты понимаешь, о чем я. Оставь радар Фишер. А как же остальные? Не забывай, ты мне нужна. Поняла? Ты мой лучик света. Тебе нужно... Тебе надо посвятить Еще немного. Хорошо. Я звоню Фишер. Пока все шло прекрасно, разве нет? Отдай телефон. Если Фишер вернется, мы все попадем в тюрьму. Ты этого хочешь? Выйди на улицу, подыши, расслабься немного. Ладно? Станет легче. А я проведу обход, ладно? А если ты все-таки захочешь позвонить ей, я не стану тебя останавливать. Ладно. Я не понимаю, что со мной происходит. Ты очнулся? Слушай, дело в этом месте. Оно давит на нас. Подумай о чем-нибудь приятном. О том, что происходило на воле. Я ни о чем не могу думать. Эй! Слушай, ну было же у тебя в жизни хоть что-то хорошее что-нибудь радостное Попалась. с фишер покончено я готова вернуться Тут. Какого черта, Джордж? Что случилось? Лиза опасна. Она не та, за кого себя выдает. О, я знаю. Ты не знаешь Лизу так, как я. Никто не знает. Я все сделаю ради нее. своей первой любви. Любовь – это ведь просто слово, да? Я люблю своих родителей, и свою собаку. Да брось. Может, ты никогда не говорил этого? Но чувствовать должен был? Да, конечно, но это все несерьезно. А как было у тебя? Ты когда-нибудь любила? Да. Все было как в кино. Он стоял во дворе, и наши глаза встретились. Он пошел в сторону меня. И на мгновение я увидела наше совместное будущее. Свадьбу детей, отпуска. Я видела нас в старости вместе. На пару мгновений я увидела все. Он все шел, а я все стояла, как завороженная. Ждала, пока он обернется. Ну ты понимаешь, я ждала, что он обернется и посмотрит на меня. Ведь парни так и делают, да? Ну, то есть, так все парни делали. Все. Только только не он. Я даже не знала, как его зовут. Но полюбила его. А через полминуты потеряла. С того самого дня я думаю о нем каждый день. Это глупо, да? Нет, вовсе не глупо. Я тебя понимаю. Иногда просто чувствуешь связь. Да, вот именно. Да, как между нами. Между нами тоже связь. Что-то не так? Что? Сигнала не было. Ты... Тише. Что ты делаешь? Это что, ключ? Тише. Я сниму с тебя цепь. Только ты не шумишь. Ты понял? Оглядись, ни одной горящей лампочки. Значит, нет электричества. Понял? Это наш шанс. лиза сделала это я я нашел ее такой собирался сказать тебе но тут свет вырубился и поверить не могу она не хотела чтобы фишер сворачивала эксперимент надо вызвать полицию нет погоди разве тебе не интересно что будет ты же сама говорила никто не будет скучать по фишер я не смогу притворяться тихо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 Пожалуйста, послушай. Адам. Я знаю, кто ты. Ты одна из них. Это в прошлом. Я была одной из них. Но теперь я одна из вас. Я подруга Лизы. Надо выбираться. Где она? Где Лиза? Ты мне скажи. Куда твои волоклеи? Я не знаю. Эксперимент вышел из-под контроля. Люди погибают. Какой еще эксперимент? Какой эксперимент? Говори. Мы поставили поведенческий эксперимент. Хотели посмотреть, что будет, если относиться к людям как к животным. Лиза впутала тебя в это дерьмо, потому что влюбилась в тебя с первого взгляда. Она уже год как зациклилась на тебе. Она рассказывала историю. Так это все из-за меня? Нет. Нет, нет, нет, нет. Прекрати. Не пытайся залезть мне в голову. Иди к черту. Я все понимаю. К черту меня. Это место. К черту всю эту ситуацию. Но я знаю, как отсюда выбраться, и ты должен мне помочь. Зачем мне тебе доверять? Ты все еще не доверяешь мне? Ладно. Ты пытался сбежать, когда я тебя кормила. Ты ударил меня по голове и забрал ключи. Это была ты? Да, Лиза сказала, что у тебя галлюцинации, но это не так. Ты правда ударил меня, но тебя поили, чтобы ты об этом забыл. Мы уже готовы были вытащить тебя, но Лиза хотела продолжать. Ей нужно было время, чтобы измотать тебя. Она рассказывала тебе про то, что брат запирал ее в подвале. Она рассказывала мне то же самое, но только не про брата, а про мать. Она знала, что эта версия впечатлит меня больше. Это она залезает нам в головы. Вот же чокнутая стерва. Нет! Нет, тварь, ты все испортишь! Ну, как тебе вид? Да! О, вот это эмоции. Она разрушает его доверие к тебе. Мне это чудится. Нет, все очень даже реально. Она все портит. Вытащи его оттуда, я все исправлю. Ты слышала, что он сказал? Отпусти его уже. Пожалуйста, Джордж. Позволь мне все исправить. Хорошо. Ладно, ладно, ладно. Но сначала я хочу тебе кое-что показать. Выглядит знакомо, да? А должны... мои бывшие нет не просто бывшие это все мужчины которые когда-либо обидели тебя они все ждут наказания но ты знаешь что самое интересное последний называет тебя Лизой а несколько лет назад тебя звали Нетали а еще раньше тебя все знали под именем Эшли Смогу сделать вывод, что никто не знает, кто ты на самом деле. Этим я отличаюсь от остальных мужчин в этой комнате. Я знаю, кто ты на самом деле. Я знаю, что ты творила, и не боюсь. Ты думала, что я тебя не слушал, но я ловил каждое твое слово. Я видел, как они относились к тебе, и я все понимаю. Я понимаю, зачем тебе нужен был этот эксперимент. Но Адам был твоей ошибкой. Он тебе не подходит. А я здесь, рядом. Я думала, ты есть В твоих глазах, может, я и был им? Ты никогда не видела во мне предмет любовного интереса. Ты в первый же день поместила меня во френд-зону. Но мне невыносимо. Невыносимо быть для тебя невидимкой. Мне невыносимо было видеть, как ты смотришь на Адама. Я должен был открыть тебе глаза. Так же, как ты хотела открыть глаза Адаму. Хочу кое-что еще показать. Я не шутил, когда сказал, что все сделаю ради тебя. Все эти альфа чи качки, они будут использовать тебя до тех пор, пока не высосут все. Это не любовь, Лиза. Вот настоящая любовь Я закончил то, что ты начала Знаю, к смерти тебе не привыкать Но мы прикончили ее вместе Я здесь с тобой И это... Это прекрасно Теперь конечная точка. Хочешь узнать, о чем они говорят? Хватит быть невидимкой, иди к ним, танцуй. Остановись. Эксперимент окончен. Фишер мертва! Снимись на ошейники! Мы много говорили о концентрации, и тут я соглашусь. Мне не нравится, куда идет это говно шоу, поэтому Лиза поможет мне его вернуть в правильное русло. Что это? Выбор. Какого черта происходит? Очевидно, один из них отвлекает нас от цели. Выбирай. Это же безумие, Лиза. Не обязательно плясать под его дудку. Мы же лучшие подруги. Это что, часть эксперимента? Что я вообще здесь делаю? Вы меня разыгрываете? Нет, не говори так. Адам, ты меня лучше знаешь. Ты, ты меня знаешь? Да, ты психопатка. Это все, что я знаю. Тик-так, тик-так, тик-так, выбери одного. Лиза, ты была права. Джордж тебя поил, ты ни в чем не виновата. знаешь что? Это ты виновата? Ты во всем виновата. Я все слышала, против меня решила его настроить. Ты сама с этим справилась. Ты одержима, даже не замечаешь, сколько народу пострадало из-за этого. Фишер была права. Не могу, Лиза. Ты сделала свой выбор. Хотя твоим он никогда не был. Но я выбрала не Адама. Если на чистоту в последнее время решение плохо тебе дается, не так ли? Хорошо, что я вмешался. Пожалуйста. Я сделаю что угодно. Я знаю. Хочу отдаться тебе, ты понял? Ты ведь этого хочешь, да? Господи, Джордж, да ты совсем поехавший. Ты ведь этого хотела, да? Ты ведь нажала на кнопку. Вот видишь, вместе мы с тобой пришли к решению. Я выбрала Адама, а ты Эрику. Никто не будет по ней скучать. У нее нет ни семьи, ни друзей. Никто даже не знает, что он здесь. Изуродуем его тело так, что мама не узнает с нас взятки гладкие. Ведь к этому все и шло, не так ли? Сжечь труп, исчезнуть и так раз за разом. Пожалуйста. Нельзя его убивать. Слышала? Она сказала, нельзя его убивать, а на тебя ей плевать. Хотя очевидно, что ей на меня плевать. После всего, что я сделал. Я не то имела в виду, послушай, прекрати. Подумай о том, что ты делаешь. Заперев Фишер в холодильнике, ты минула точку невозврата. Закончи, начатое. Я дам тебе то, чего ты всегда хотел. Ты ничего не можешь мне предложить. Я уже взял все. Я все уже взял. Звучит уместно скажем так если подобрать правильную дозу ты становишься очень очень щедрой насчет настоящих отношений давай спалим все к чертям и исчезнем вместе джордж ты ты серьезно Да. То, то... не играй с моими чувствами я не буду уже играешь. Ты... Ты используешь секс и отношения в качестве валюты. И оружие против меня. Давай потом это обсудим. Сними с него ошейник. Хватит с меня болтовни. Мы только и делаем, что говорим, mm -hmm. говорим, говорим и говорим. Но болтовня нас ни к чему не приводит. И никогда не приведет. Я объясню тебе кое-что на единственном языке, который Ты понимаешь. Итак, Джордж, Джордж, за что? мразота. А все из-за того, что он не захотел быть с тобой. Эрика, ты нажала кнопку с моим именем. Ты была моей лучшей подругой, членом семьи. Вы с Джорджем друг друга стоите. Два семечка садизма в одном горшке. Понимаешь, сейчас ты меня ненавидишь. Я и сама себя ненавижу. Но единственный способ выбраться – работать вместе. И что мы можем? Что я пропустил? Это на твоей совести, принцесса. Есть дамы в беде, а бывает наоборот. Из-за них такое и происходит. Помнишь, я говорил, что накажу всех мужчин, которые когда-либо обидели тебя? Сколько боли тебе причинила там? Да брось. Отснег мурь бровки. Лучше улыбнись. Нажми на кнопку, и все это закончится. Понимаю, ты сомневаешься. В прошлый раз ты нажала на кнопку, и ничего не произошло. Но сейчас такого не будет, обещаю. Завершить игру. Молодец. Молодец. Молодец. Это тебя исцелит, ты снова станешь собой. К тому же нельзя оставлять столько свидетелей, так ведь? Стой, стой. Что ты делаешь? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Нет. Нет, нет, нет! Лиза, стой, погоди! Нет, нет, черт, черт, нет, нет, нет, нет, нет, черт! Прости меня, прости. Нет, Лиза, погоди, погоди, погоди, Лиза, погоди! Нет, нет, Лиза, нет, нет, нет. Тварь. Я всего лишь хотел любить тебя, Лиза, а ты все испортила. Надо снять ошейник, он еще может тобой управлять. Лиза, я знаю все твои секреты. Я потратил на тебя годы, Лиза. Да. Твоя мать винила себя в том, что твоя сестра утонула. Но ведь это был несчастный случай, да, Лиза? Беги. Скорее, давай. А твоя соседка не совершала самоубийство. Ты избавилась от нее, а потом переспала с ее парнем. На этот раз от прошлого не убежишь. Я боролся за тебя. Я приносил жертвы ради тебя. Но в отличие от всех остальных, я не умру за тебя. Посмотри на меня, Лиза. Не игнорируй меня. был недостаточно хорош для тебя, Лиза. Я любил тебя. А ты все испортила. Ты все испортила, Лиза. Ты все испортила. Ты все испортила почему ты меня не замечала почему ты не могла полюбить меня я не хочу этого делать и никогда не хотел но ты меня вынудила что я нашла стойте не стоит разбрасывать свои игрушки где попало. стойте стойте давайте поговорим ты был прав болтовня ни к чему не приводит так что мы поговорим с тобой на единственном языке, который ты понимаешь. Прошу, пожалуйста, не надо. Нет, господи, нет. Нет, постой, прости меня. Не бойся. Нет, нет, нет. Это только смазочка. Смазочка. Не отворачивайся. Смотри вполне нормально. Этот сукин сын ничего нам больше не сделает. Я почти выбиралась. Добежала до двери. Но бросить тебя не смогла. Тебе нужна помощь. Я люблю тебя. Не хотела, чтобы тебе было больно, но надо сделать так, чтобы твое тело не опознали. Понимаешь? Стоматологические карты, отпечатки пальцев и все такое. Я не брала, когда сказала, что ты нужна мне. Знаешь, по правде я считаю тебя членом семьи. Но в том то и фишка. Родственники жертвуют чем-то друг для друга. Спасибо тебе за твою жертву.